сильные стороны весов. Весы обаятельны и артистичны, что в свою очередь привлекает к ним людей, которые сознательно или импульсивно становятся их добровольными помощниками. К тому же представители этого знака зодиака великолепно приспосабливаются под любые обстоятельства, и это делает их существование если и не лучше, то по крайней мере, проще. Весы справедливые, не любят ссоры, очень болезненно реагируют на конфликты, поэтому стараются всех вокруг помирить и сами охотно идут на уступки, лишь бы не длить неприятную ситуацию, за что в благодарность получают разнообразные блага. Слабые стороны весов. Весам очень тяжело принимать решения, они все время во всем сомневаются, им необходимы советчики, которые направляли бы их в нужную сторону. Из-за своей нерешительности они часто упускают благоприятные возможности, что негативно сказывается на их самооценке. Кроме того, представители этого знака весьма зависимы от мнения окружающих, и это постоянно лишает их свободы выбора. А еще они не умеют грамотно распоряжаться деньгами, поэтому редко могут похвастаться устойчивым финансовым положением.